Добрый день, шановные господарства, вы глядите передачу Кухня ТВ на правопорудовщем центре Весна. Сегодня на нашу кухню завитали наместник-старшинник Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и юрист-эксперт Павел Сапелко и я, Валентин Стефанович. Ну а на годы нашей сегодняшней размувы послужила такая дивная история, которая сдарилась с одним российским туристом в городе Луеви и отремала нешеканный протяг. Я имею в виду историю с затриманием гражданицы Российской Федерации, который делал фотографии, тем более, РУС города Лоева, военкомата и чугунного вокзала в городе, Гом... городе Гомеле. Ну а в результате мы все стали свидетелями некоторых выпадков затримания, тем более, журналистов, которые жуцевали свои профессиональные деятельности и на фоне неких административных объектов. Андрей, нагадаете, может быть, про этой оплошные выпадки? Ну, первое, что было и откуда пошла история, когда журналист Комсомольской правды был э, затрыман по час дымково э, Академии наук, будинка Академии наук, и он был затрыман, больше за три тригодины провел э, о, о, о РУВД, о Руси, ну и... После этого, еще несколько выпадков были, когда журналистов притягивали не до отказа, они их затримывали, проверяли их пашпорты и так далее и спосылались на некое таемное, нигде не доруковано было указание, постанову от Министерства внутренних справ. И журналисты на самом деле высветлять а чем идея Гаворка. Ну и в вынеку, что высветили журналисты, э, э, э, э, так скажем, голосности были вот, документы, которые можно назвать напевно, внутренним документом, распоряжением Министерства внутренних справ, которые адресованы наместникам э, старшинного ГУ канкама и областных управлений внутренних справ вот, за подписом наместника министра генерала-майора Мельченко. Вот э, Я дозволю себе процитовать некоторые тут речи на мою оригинала. С целью исключения аналогичных провокационных действий, но ну, мать на вазе, то, что ударилось в городе Лоеве, а также во исполнении указаний министра внутренних дел Республики Беларусь по обеспечению общественной безопасности необходимо ориентировать сотрудников УВД, несущих службу в составе штатных нарядов УДС, а также нарядов, задействованных в охране общественного порядка, в единой дислокации на выявление, задержание и доставление в УВД лиц осуществляющих фото и видеосъемки зданий государственных органов, в том числе осуществляющих правоохранительную деятельность, а также критически важных объектов. Предупредите необходимости повышения бдительности принесению службы. При осуществлении разбирательства с указанными лицами в обязательном порядке, обеспечить их личный обыск, опрос, проверку по базам данным МВД, а также постановку на дакта фото и видеоучеты, Организовать проверку находящихся при них фото, звука в виде записывающей аппаратуры, других устройств, используемых для этих целей, а также оборудование для передачи и приема данных по проводным и беспроводным каналам связи. По каждому факту задержания таких лиц незамедлительно информировать Управление оперативно-дежурной службы милиции, общественной безопасности МВД по телефону с последующим представлением в течение трех часов телеграммы с изложением обстоятельств выявленных правонарушений и принятых мер. Вот, какие у нас такие отрывался Судовный документ, ну и начнем вот по порядку, Павел, вот одно на э, затриманию, э, значит особого, какие фото и видео с дымку державных бу а так само критично важных объектов, вот чтобы... а что. такое критично важный объект? критически узнать важный объект. Ну это. Ну это можно спросить у может он где-то что-то. До того как. Заместитель министра Мельченко занялся правотворчеством, в принципе, вопросы задержания, доставления, обысков и прочих таких ограничивающих права граждан действий были зафиксированы в законе об органах внутренних дел, в Уголовно-процессуальном кодексе и в Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях. И там очень четко сказано, что ну, там, за некоторыми исключениями, которые касаются там, лиц без определенного места жительства, э, с явными признаками э, психических заболеваний, основание для задержания – это совершение противоправного действия или, или преступления, или административного проступка. И только в случае совершения гражданином э, административного проступка или в случае подозрения в совершении преступления его можно задержать и доставить куда-то в орган внутренних дел. Ну, ну и а... дальше уже подвергнуть этим всем процедурам. процедурам. Ну а дальше на выпадку отменилось, что э, тут э, сдымки административных будинков приравниваются до в основном, административного правопорушения А какие будинки вовзле, где это записано, какие будинки можно сдымать, нельзя сдымать? На самом деле, это не такое простое питание, как сдавалось. бо, есть список будинков, которые нельзя сдымать, какие належатся державной охове и есть полная запробыны. Олег, этот список у по открытым доступе чем тычется у всех, але никто, журналисты не могут доведаться, что можно сдымать человеку Есть полные забороны, которые тычутся, например, с дымков на мяжи под час проверки, с дымков на борту на борте самолетов авиации ромадзянской Беларуси, с дымков о судах без по час судового процессу без, без дозволу, дозволу старшини, ну и так далее. Есть полные забороны, але они не тычатся, миновето, будинку, вокзалу, да, вокзалу так далей. И, сейчас ну, зараз я бачу, что такое вельми поширяется круга этих объекту. Уже на вот Академии наук на проспекте стоит уже фотографователям. Это критичный объект. Да, критичный объект, с дымки яких могут потянуть за собой вот такие негативные наступство. А что тычется журналисту, у любого случае это негативные наступство, когда кто-то на три часа. А это тычется не только журналисту, это тычется каждому. Но когда это тычется журналисту, тут я еще бачу и склад, например, правопорушения, Кодекса административных правоприменениях это законодательство об сми, правоприменение праву журналистов. Нам вот может быть и криминального кодексу, бой это перешкоды журналистской працы, за что установлено отказность, про какую тут забываете. Павел, ну а вот относно на наступных процедур. Как тут они пишут, личный обыск, опрос, проверка по базам данным и постановку надакта, фото и видеоучет. Эту телоскопию повинны провести на вот. Ну, вообще, я вот этот документ оценил бы как заведомо незаконный приказ, распоряжение. Потому что здесь заместитель министра призывает рядовых сотрудников совершать должностные, как минимум, проступки. Потому что что такое? Заведомо незаконное задержание, а оно ведь произвольное, по, если да, так вот да. внимательно рассмотреть, да и по отечественному тоже. Что такое призыв обеспечить личный обыск человека, который не совершил ни административного проступка, ни уголовного преступления? Что за призыв провести, поставить их на тактилоскопический учет? Ведь есть закон. Об, обязательной об, об обязательном дактилоскопическом учете, где очень четко описаны те случаи, когда гражданин обязан пройти эту процедуру. И поверьте, случаев, когда того основания, по которому будет проведена дактилоскопия, такого как фотографирование ну, объектов, объектов. Там, там быть не может. Андрей очень правильно сказал, что да, есть некоторые Понятные запреты, обоснованные, которые, ну, они имеют право на жизнь. Я понимаю, почему, допустим, там э, не разрешено фотографирование на борту гражданского самолета. Ну, могу допустить, почему. Но там же при этом висит надпись. Или на каком-то понятном языке, или какой-то символ, который... Э, указывает на недопустимость съемки. То есть гражданин информируется про это? Конечно, конечно. В выпадку это забору. конечно. Но может быть у нас на военкоматах и будинках администрации так само вывесить такие большие шильды? Но и, от, от, этого, от этого это распоряжение не станет законным. Я, я за жаль, жаль, да я. Говорить, что висят такие шильды, заборуна, э, с дымок, например, в храмах и так далее. Но а это не отвечает. Об этом уже yeah. шмат ведется дискуссия, но выснова такая, что гэта забороны не продугрешены законодательством. И тут на самом деле вводятся правовые нормы, которые пишется не только супработниками милиции, а пишется кошного. але гэта правовые нормы нигде не надрукованы. И они э, не уключены на вот у э, реестра нормативных их yeah. и так далее. Ну так, тут безумно ведется говорка про распоряжение, какое видовольно переречить законодательству и ведет это до порушения права гражданам. Причем незразумело, в каких мэтах это делается. То есть, если эта говорка ведется про национальную безопасность, ну вот и смешно, мне сдается, потому что, э, может быть, варто было бы вывести войсковую базу российской из территории Республики Беларусь. Может быть, это было бы больше плен мелочем чем заборонить, сфотографировать, чугуночный вокзал кидорещи на шмат таких поштоках у нас сфотографированный минским вокзалом или сюда наран но Не, ну, некоторые критично критически важные объекты тоже в общем то там типа здание творца независимости там резиденции президента они тоже есть на доступных Продажа информации. Да. Но это на угол смешной, когда забороняют задымать то, что находится на холодном проспекте. Уключающий будон КДБ, где, да находится место утромления Турмада. Турма, И Акаяпа, уже по законодательству, это за ее заборона без дозволу делать такие здынки. Олегосиан. Ну, Что-то мне помнится, что тюрьма там как раз-таки отдельным зданием <с стоит. Мимо проходил с той стороны. Ну, я думаю, что в принципе ситуация тут заразумелая. Мы можем на этом завершить. И хотелось бы закликать супрацедниковой милиции, как чтобы прижитивление своих профессийных обовязков накировались перш законами нашей страны и Конституции. И не допускали порушению право у грамадян. До наступной встречи.